В связи с тем, что цены на недвижимость в Турцию сильно возросли из-за резко возросшего спроса, теперь далеко не каждому доступны многие районы для проживания. И мы решили сделать подборку самых доступных районов в отношении ценника аренды квартир, ну, например, вот на ноябрь месяц. Ты на канале Turkey Space, я Олеся. Я Владимир. Погнали. Начнем с того, что э, европейскую сторону Стамбула мы рассматривать не будем, так как ценник там значительно выше азиатских районов. И ниже 25 тысяч лир за приличную квартиру там вообще не найти. Поэтому, если у тебя небольшой бюджет, то сразу все эти районы Европы, которые на слуху каждого, кто бывал в Стамбуле, отметай. Смысла суваться туда вообще нет никакого. Либо готовь приличную сумму денег. Поэтому сегодня будем рассматривать Азию Стамбула. Когда останавливаешься в Азии и озадачился поиском квартиры подешевле, сразу забывай все прибрежные районы Стамбула, такие как Кадыкио, Пендик, Бейкос, ну кроме небольшого микрорайона, о котором расскажем попозже. Также Мальтепа и картал тоже можешь не рассматривать. Во всех этих районах цена квартиры начинается от 20 тысяч лир. Первый район, о котором стоит сказать, это Ускудар. Район тоже считается прибрежным, но он достаточно большого размера и уходит вглубь. Поэтому можете рассматривать самую глубину района, где ценник от 12 тысяч лир. Квартира с минимальным количеством мебели или совсем без нее начинается от 8 тысяч лир. В районе очень развитая транспортная сеть, социальная инфраструктура. Большое разнообразие кафе и ресторанов. Архитектура в районе разнообразна и представлена как малоэтажными домами, так и дорогими частными домами и вилами. Есть старые деревянные постройки, которые придают району колоритность. Они такие обычно деревянные постройки, они не сдаются в аренду, они больше для архитектурной такой красоты сделаны. Высоток в районе не очень много. Стоит рассчитывать на квартиру без всякого там евроремонта, нового новой мебели, а простую чистую квартирку, если хочется подешевле. Если рассматривать квартиру в жилом комплексе, СИТЭ это называется на турецкий манер, то цена сразу вырастает до 15 тысяч лир минимум. В районе хорошая паромная пристань и развязка Мармарай. Следующий район это район Умрани. Спальный район в азиатской части города, архитектура которого представлена как современными жилыми комплексами, отдельными высотками, так и малоэтажными и частными домиками. С множеством микрорайончиков с классическими узкими азиатскими улочками, где могут пастись петушки, гуси, уточки, там mm -hmm. всякое такое. Район считается самым экологически чистым в Стамбуле. Инфраструктура и транспортная сеть очень развиты. Район – это чистый спальник, в котором есть абсолютно все для комфортной жизни. Да, район представляет собой классическую Азию с торговцами на каждом углу, множеством фермерских рынков, стихийных рыночков. Попадаются те, кто расстилает клееночку прямо посреди хм. улицы и торгует тем, что есть у него. Ну, как по мне, это придает колоритность району. Продуктовые магазины здесь на каждом углу. В районе проживают в основном турки. Сирийцев и афроамериканцев нет совсем. Иногда попадаются арабы. Даже не афроамериканцы, афротурки. Mm -hmm. В районе полно школ, университетов и больниц. Кафешек здесь тоже полно, но большинство из них представлены классической турецкой кухней. Есть несколько небольших торговых комплексов, где представлены привычные сетевые кофейни и кафе с разнообразной кухней. Район этот спокойный и не шумный, очень безопасный. Местное население здесь очень дружелюбное. Ценник на квартиры без мебели начинается от 7500 лир, с мебелью от 11 тысяч лир. Но не жди квартиры с европейским ремонтом. Квартиры больше в турецком стиле, но они очень уютные и чистые. Если же квартира расположена в жилом комплексе, то ценник будет от 15 тысяч лир. А если она будет еще расположена близко к метрополитену, то и все 20 попросят. Следующий район это Тузла. Район с выходом к Мраморному морю, с развитой инфраструктурой, покрывающей все бытовые потребности любого человека. В районе множество больниц, школ, детских садов, почтовых отделений, банков, всевозможных магазинов, кафе, ресторанов и рынков. Квартиры в глубине района начинаются от 8 тысяч лир с мебелью и без нее от 6,5 тысяч лир. Архитектура представлена как высотками, так и малоэтажными домиками. Также есть улочки, выполненные в европейском стиле модерн и мощенным э, камнем вместо асфальта. Спокойный и безопасный район. Местное население представлено турками и в основном рыбаками. До центра э, легко добираться на метро. Следующий район Шиле. Моя любовь. Шиле. Это отличный район в Стамбуле, представляющий собой отдельный курортный городок, расположенный прямо на побережье моря со своей атмосферой ленивой жизни. Район он просто утопает в зелени и цветах. Архитектура района представлена в основном малоэтажными домиками в азиатском стиле. В районе развитая инфраструктура, покрывающая все бытовые нужды. Здесь много разных колоритных ресторанов и кафе с очень приятными ценами. Единственный минус в том, что район хоть и считается частью Стамбула, но находится все же в некотором отдалении от самого города. А именно это один час езды на маршрутке, допустим, от станции метро Чикмикой. Но зато благодаря этому ценник на аренду начинается от половиной тысяч лир. Порой даже попадаются квартиры и за половиной тысячи. Летом в этом районе жизнь это просто настоящее райское наслаждение прямо на берегу моря. Я бы хотела там квартир. Да, приятное очень место. Довольно-таки очень-очень. Следующий район – это сан тп Это простой азиатский спальник, без особенностей архитектуры. Дома здесь очень разные. Как старые частные домишки с гусями и курями, так и современные ситы с охраной и высотные коробки. Инфраструктура покрывает все бытовые нужды. Множество классических турецких магазинов, сетевых супермаркетов, продуктовых лавок, фермерских рынков – Куча магазинов, в которых, как на рынке, можно купить в черта ступи. Банки, аптеки, детсады, школы, больницы. Здесь также все в достаточном количестве. В районе, как и в любом турецком районе, кафешек множество. Множество турецких забегаловок и сетевых э, фастфудов. Таких как Burger King, э, этот, McDonald's, KFC. KFC вот. Население э, представлено в основном турками и немного арабами. Все местные, они дружелюбные. Даже покрытые женщины на вас не будут косо смотреть. Район тихий, спокойный и безопасный. но ну, простенький. На метро до центра добраться не заставит никакого труда, но время придется потратить. Ценник на квартиры от 8 тысяч лир. Попадаются предложения и за 6 тысяч лир. Следующий район Чекмикой. Это также глубокий спальник с населением из турок, немного арабов и совсем немного иностранцев. Инфраструктура здесь хорошо развита, шикарно развито транспортное сообщение. Здесь множество магазинов, рынков в азиатском стиле, на каждом углу сетевые супермаркеты. Местные в Чикмикой очень дружелюбны. Архитектура представлена в основном малоэтажными домами и жилыми комплексами и небольшим количеством высотных домов. Улочки выполнены в азиатском стиле, такие вот узкие, наполненные всякими магазинчиками, там, кто во что гораст. В этом районе проживает очень много семей с детьми. В районе спокойно и безопасно. Цены на квартиры начинаются от 10 тысяч лир. Ну, иногда попадаются предложения и за 8 тысяч лир. Но они уходят как горячие пирожки. Да, здесь надо пришел, посмотрел, понравилось, надо сразу брать. Потому что если будешь думать, то квартиры уже не будет завтра. Да, один-два дня, максимум три квартиры все уходит. Следующий район Бейкос. А именно, турецкая деревня Рива на берегу Черного моря, во внутри, э, городском районе бикоза Расположена между Анадолу, Финире и Шеле. Это милое такое зеленое местечко, еще мало населенное иностранцами. Имеется базовая инфраструктура с магазинами, кафе, ресторанами, почтовыми отделениями и банками. Учитывая, что эта деревенька Рива, которая входит в состав бикоза э, находится именно в районе Бийкоза, то чего будет не хватать в районе из инфраструктуры, там магазинов каких-то, ну, например, съездить в торговый центр или в больницу, или еще куда-то что-то, где-то развлечься, то это всегда можно сделать, всех на автобус. В деревеньке есть свои пляжные зоны и зоны для кемпинга. Это тихое и очень спокойное место. Туда очень часто ездят туристы именно летом на отдых, на такой уединенный морской отдых. Цены на квартиры невысокие по сравнению с многими другими районами. От 8 тысяч лир за большую квартиру в 100 квадратных метров и за 16 тысяч лир можно снять шикарную квартиру со своим садом. Следующий район ⁇ Аташихир. Это спальный район, представленный в основном жилыми комплексами и высотками. В районе развитая транспортная сеть и социальная инфраструктура с множеством магазинов, кафе и ресторанов на любой вкус фермерскими рынками и множеством торговых центров. В этом районе проживают турки среднего класса. Квартиры э, там сильно разные, как очень дорогие, так и средние, с ценой от 10 тысяч лир. Также попадаются предложения и за 8 тысяч лир. Ну ты помнишь, что с такими предложениями случается. Этот район очень спокойный и безопасный. Подойдет он всем. Район Адалар или Принцева острова. Это район Стамбула, расположенный на островах, добираться до которых следует на пароме. Район крайне колоритный, как в фильмах про райские острова. Острова сами по себе очень самодостаточны, между которыми хорошо налажено паромное сообщение. Самая развитая инфраструктура на островах Буюкада и Хейбилиада, на остальных инфраструктура попроще. Но между ними легко добираться. На островах имеются все сетевые магазины, школы, детские сады, мечети, православные церкви, спортивные клубы, кафе и рестораны, разные мелкие турецкие магазины, а также больницы и банки. Острова утопают в зелени и пляжах. Архитектура представлена частными и малоэтажными домами. Эти острова подойдут для людей, желающих уединенной жизни и очень спокойной. Цены на квартиры начинаются от 8 до 10 тысяч лир. Есть шикарные варианты от 14 тысяч лир. Ну вот. Мы попытались разложить подробно про ситуацию с квартирами в самых дешевых районах Азиатской страны Стамбула. И мы понимаем, что каждому хочется жить в максимальном комфорте, где поблизости есть все возможные атрибуты этого комфорта. Но, к сожалению, ситуация в Турции сильно изменилась и придется расставлять приоритеты между ценой, и принципом все включено. Подписывайся на канал, чтобы нас становилось больше. Ставь палец вверх, чтобы алгоритмы YouTube чаще показывали это видео другим пользователям. Добро пожаловать в комментарии с вопросами, замечаниями, предложениями, историями и так далее. А также с нами можно связаться при помощи почты, указанной под видео. А также у нас есть сайт, ссылку на который найдешь под видео, куда можешь обратиться за помощью арендовать квартиру. Обняли-подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока! До свидания!